Bitch, bitch, bitch, you know who's one Give me some, love me some I'm a perfect lady, come Don't you stop, bitch, bitch, bitch, you know who's one Доброго времени суток, уважаемые правители и торговцы! Мы также приветствуем вольных торговцев нашего канала, которые еще не приняли решение поставить священный лайк и оформить живительную подписку. ANNA а 1800 Компьютерная игра в жанре градостроительного и экономического симулятора. Игра разрабатывалась и выпускалась компанией Ubisoft. Выпуск игры состоялся в 2019 году. Данную игрушку я ждал очень сильно. Правда, не кривя душой, я хотел скачать ее на пиратке. Но если бы я в 2019 году знал, что ее взлом затянется на 2 года, то ни в коем случае не тянул бы с покупкой даже одного дня. Мне очень повезло, что я ее купил и по скидке. Изначально не стал дожидаться усилий хакерши Мпресс. Да и, честно говоря, судя по отзывам, даже после взлома львиная часть функции игры остается и по сей день недоступной для широкого круга игроков. В этот раз действия игры происходят в XIX веке. Игроки оказываются на заре индустриальной эпохи, когда совершались величайшие открытия и активно развивалась дипломатия и торговля. При создании огромных городов, а также исследовании об устройстве новых территорий, Потребуется проявить управленческие и логические навыки. Успехи в торговле в военном деле или на дипломатической нише позволят оставаться на шаг впереди к оппонентов. Сюжетная кампания посвящена семейству Гуд. Ваш персонаж возвращается из Нового Света на похороны своего отца. Вместе с сестрой вам будет необходимо распутать обстоятельства смерти отца, узнать, что за темный орден стоит за спиной вашего дяди встретиться с королевой и поднять крупный промышленный город из руин. Игроков ждут традиционные режимы, сюжетная кампания, демонстрирующая точку зрения различных держав на индустриализацию, а также многопользовательский режим и песочница, в которой можно играть как заблагорассудится. Короче, друзья, соправители, данная игра однозначно понравится тем, кто любит играть в градостроительные умные симуляторы. Всем любителям различных производственных цепочек, торговли, войны, ламповой атмосферы и истории посвящается. А вы же не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, так как я планирую заняться прохождением всего этого великолепия.